Hey, всем здорова, с вами Вить, и сегодня мы будем, ну что же, о oh, да, короче, сегодня я буду делать обзор на один мод под названием Pandora Box. Это мод на ящик Пандоры. Конечно же, ссылочка на у меня будет тоже так же в описании. Я же не жмут, чтобы, лукаи. Okay. Uh, мы будем смотреть вот такой вот ящичек Пандоры. И как же он крафтится, наверное, спросите Ну, крафта я не знаю. Ну, крафт я сейчас вам, конечно же, покажу. Вот я, ребята, нашел крафт, смотрел и вот, показывал вам, как крафтится этот ящик Пандоры. Четыре доски любых, потом четыре редстоуна, вот так вот, и Женчука, ну, эндермена. Эндерперол. Окей, okay. что мы делаем? Давайте откроем наши ящики Пандоры. Вот первые ящики Пандоры. И что интересно сейчас? честно наверное, произойдет что-нибудь страшное или плохое. Не знаю, вроде ничего не происходит. Давайте откроем снова ящик Пандоры еще один. А вот что он сделал. Окей. Okay. Ну, Заспаунила животных. Окей, okay, дальше. Следующий ящик. Кошечки. Следующий. Ящик Пандоры. Ох ты что. Окей, okay, давайте возьмем ящик Пандоры. 30... Ох ты, леса какие-то. Нифига себе. Что... Жесть, конечно же. Я не понимаю, как это случилось. Кай, okay, давайте мочите. Этого скелетона. Ука, okay, все. Следующий ау. Я еще понравился. Так, открываем. Лучше я отойду. Ой, я слышу газ. Вон газ там вверху следующий. Ай, что? Пирамида какая-то. О, нет. Лучше гейм мод. Окей. Так, молчко. Молчко надо. Окей. Okay страшный ящик пандоры попался окей продолжим так еще ящик пандоры что же в... ух ты вот, вот здесь честно говоря повезло нам в этом ящике пандора конечно окей следующий о боже лаги лаги лаги лаги о боже какие у меня звуки громкие Ездит. Пизифо. Мерная. Окей, мерная. Изи. Ой, надо выбежать отсюда лучше. Офигеть. что произошло. Окей, okay, следующий Пандора ящик. И... Ай-яй-яй, здесь теньте. Окей, okay, я понял. Следующий ящик Пандоры. Что-нибудь плохое. Либо вообще ничего. Ну-ка, следующий. Ай-яй, -ай, опять лес. Ой-ой. Да тихо, тихо, под, под, тихо, тихо. Тихо, паучки, паучки, зомби. Боже, как страшно. Кейс, okay, следующий ящик, пандеры. Она бронь. Алмазная опять же. Как в прошлый, прочим, раз. О боже. Окей, все. Ой, боже. Сколько здесь взрывов. Окей. А, последний ящик Пандоры. Ай, ой Выкинем все. И торжественно откроем наш ящик Пандоры. Окей, okay, что же. ой, меч. Хотя у меня есть, зачем я подбирал? Окей. Okay. Ну что, давайте открывать последний скипандер и нам выпала какая-то лопата. Какая-то лопатка хорошая. Не знаю, она вроде нормальная. Ну ладно. Вот такой вот был обзорчик, ребята. Ссылочка и скин в описании, конечно, вы сами поняли, да? Короткий обзорчик был. Ну, приветим, заходите, подписывайтесь на канал, всем удачи! Всем пока!